Теперь я точно знаю, что универсальные ботинки ТЛТ и СО это точно то, что надо. Потому что раз это сделал Росиньол, значит это точно тренд. Здравствуйте. Универсальные ботинки 130 жесткости с ТЛТ, катальной подошвой, в прошлом году стали неким трендом. Ну и как водится, Россиньол всегда ведет себя одинаково на рынке. Он сначала смотрит, как пошли новинки у других, потом внедряет их в себя. В этом году, естественно, мы получаем такой же универсальный ботинок от Россиньола. Здесь ВТР, ТЛТ и обычная сочная катальная подошва, жесткость 130. Но раз Россиньол это сделал, значит, Реально эта тема пойдет в народ и будет работать, на это можно заработать. Ну, давайте, в частности, что мы видим у, у Росиньола. У Росиньола мы видим достаточно не широкую, не узкую колодку 98 мм, на разных размерах она варьируется. Мы видим 130 мм жесткость, при этом 130 так прогибая на, на пальцы, в общем-то, более-менее и как бы чувствуется, что она и есть. Вот. Здесь нету как бы особо никаких индипертовых там ребер жесткости. То есть пластик достаточно, в принципе, толстый, на нем не сэкономили, ну и ботинок, в общем, по весу тоже не блещет малым весом, ну, в общем-то, и не катастрофично тяжелый, то есть нормальный, при этом мне по сделали вот эту резиновую подошву, все среднюю, ну, в частности, я не очень понимаю, зачем, потому что то, куда приходит контакт там, с землей, собственно, обычный пластик скользкий, да, вот там, где непонятно, нет никакого контакта ни с чем, там резинка, логика в чем, не ясно, по клипсам нет ничего феерического, нет ничего специфического Обычно трассовая клипса С такой вот штукой Для накидывания При хождении в расстегнутом ботинке Переключатель, ходьба катания тоже очень своеобразный, он и не открытый, и не закрытый. То есть такой, как бы, в принципе, из взятый тоже из прошлого Россиньола, то есть как бы стандартная переключалка. Никакого там физического специального ничего особо не придумано. Но ход голянище, как мы видим, достаточно большой и достаточно легко они гнутся. Вот. И в принципе на широкий шаг в скитуре работать будут. Проблем создавать не будут опять таки работает переключатель вроде как ну если грубо говоря я, я тут уже как бы с ним парюсь то собственно дальше наверное буду париться еще больше опять таки есть подозрение что все это будет там люто убиваться, забиваться снегом ну в общем в принципе переход из ходьбы в катание Обычно не происходит вот так на раз-два-три Поэтому, ну, как справитесь Пока там комуса оторвали В общем-то и ботинок перестегнули нормально По валенку это обычный инсулейт Этот самый 3М Тинсулейт Утеплительный Есть возможность использования спойлера я, я считаю, это очень полезная штука Потому что она позволяет э, Регулировать Тонко регулировать угол наклона голенища Валенок теплый Предполагает, возможность шнуровки спереди и это удобно, как я уже часто говорил как раз в режиме ходьбы когда вы расстегиваете клипсы, чтобы у вас не развернула валенок и вы не натирали переднюю часть голени трением при ходьбе то есть у вас нога ходила в ботинке Валинг с валенком вместе защищала но ногу от мозолей от это очень удобно в принципе все, больше как бы в данном случае говорить не о чем могу сказать, что только еще что Ботинок выполнен в четырех версиях. Это жесткость 130, это жесткость 120, это жесткость 110 и жесткость 110 в другом цвете соответственно при уменьшении жесткости увеличивается колодка то есть на жесткости 120 уже колодка 100 миллиметров вот ну хорошо ли это плохо тут вопрос двоякий если больше фрирайда то в общем ничего плохого в, в колодке 100 нет то есть будет просто помягче покомфортнее потеплее если как бы речь идет о катальных эффективности то конечно хочется поменьше колодку чтобы будут видеть поточнее С другой стороны как бы я не очень понимаю зачем в таких ботинках рейс то есть, на мой взгляд, для ботинок там 98, ну 97 край оптимальный размер для того, чтобы можно было подвуситься. Но, видимо, стоит это для тех, кто все-таки не хочет ничего бутфитить, кто на этот уровень вроде как поднялся, но еще до ценности бутфитинга не дошел. Ну вот стоит, это в принципе, одел, оно там как-то термоусело там и в принципе ходи то есть, на мой взгляд, ботинок не какой-то такой, не, не бомба, не феерия, но вполне рабочий вариант, и вполне можно как бы его катать. Ну, надо, опять-таки, проверять, как он себя покажет в работе. Все, пойдем за следующими новинками, подписывайтесь, ставьте лайки, пока!